Creep while you and me repeat This bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating Kryptonite desire set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Всем привет! Вы давно ждали обзор на Зал Road to Dream. Прям здесь. И сегодня мы сделаем максимально подробный обзор, который не делает никто, даже Вити Симкин. Поехали. Добро пожаловать в Зал Road to the Dream. Ребята, здесь встречает бахилы машин. Убедительно, просто быстренько надевать бахилы. Диман, давай быстро. Итак, вот так аккуратно, так а здесь у нас разные наши тренера. Сусоп, Паша, Саня, Наташка, Слава. Он наш единственный футболист зал, ребят. Там топовый чел. Погнали в зал. Здесь вы можете стать частью команды Roduzream. Прийти, заполнить анкету и попасть в компанию. Да? Так точно, да, погнали в зал. А здесь, погоди, здесь зеркало делают топовые фотки. Да кто тут -то топовые фотки, кроме Шмоденка, делает, скажи мне больше. Сусо. Ну, я не думаю. Он А, Коля взял Коля Сан, да? Погнали. Где он? Где Паша Бабич? Шпанат. Операторы, блин. Вот вот. Всем привет, друзья. А Заходите к нам происходит? в зал. Лучший зал СНГ. И не только. И в мире вообще. Все в спят. Мире. Я всегда один работаю. <свят> вот вот да. так вот. А вы говорите, да, что спортсмены ленивые. Друзья, всем привет! Мы находимся в зале Road to the Dream. Это первый наш зал. Почему соответствует эта прекрасная надпись? С чем вы познакомитесь, когда попадете в наш зал? Это первое. Это с администратором. Всем привет! Дальше есть у нас, ну, практически, как, наверное, в любом заведении, это книга отзывов и предложений. То есть, посетив зал, вы можете оставить свой позитивный, либо может быть другой, но я думаю, вряд ли другой, потому что вы пропитаетесь этой крутой атмосферой. Дальше, что у нас есть? У нас есть прекрасные награды и картина Игоря. У нас есть для клиентов. Есть продукты, есть шкафчики, которые клиенты могут использовать для личных вещей. Так что у нас есть? Водичка есть, водичка теплая на температуре, водичка прохладная для тех кто слишком разошелся вот. дальше у нас есть набор определенных продуктов то есть спортивное питание есть и есть обычное простое питание то есть уже готовое приготовлено которое вы можете использовать после тренировочки вот относительно цены я думаю наверное это средние у нас цены примерно в москве то есть батончики колеблятся где-то от, от 80 рублей и до, до где-то 180 вот эти батончики стоят 180 ну, а здесь большого протеинного содержания что-то там такое, в общем для химиков подойдет mm -hmm. есть также L-карнитин, есть также здесь у нас можно накинуть протеинчика различного вида есть у нас притрин есть то спит, как я, например, вот. либо БЦАшечка, чтобы не терять во время тренировочки, чтобы ваши мышцы не разрушались, чтобы кортизол вас не развалил, БЦАшечку накинули и вперед. Также есть прекрасные печеньки. Также по желанию, кто попадет и захочет стать небольшим химиком, есть целый набор всяких различных у нас, Добавок спортивных, которые можно приобрести и пользоваться, даже если вы покинете это прекрасное заведение. Достопримечательность нашего зала состоит в том, что у нас есть книги. То есть вы можете развиваться как интеллектуально, так и физически. И плавно мы переходим к тому, что у нас есть шоу-рум представительства Road Dream Merch. Не знаю, как это правильно назвать. В общем, здесь есть представлены некоторые товары. Э, которые есть у нас на сайте народизодрим.com Здесь цены идентичны, как на сайте Поэтому, кто будет в гостях, в принципе, может э, не оплачивая доставку Прийти, приобрести у нас любую вещь, которую он захочет вот, да, которую нас том, что можно померить да, вот это небольшая вещь, то есть ты не платишь за доставочку, и ты можешь здесь непосредственно на примере сориентироваться. Даже если вещи, которые у нас нет, ты можешь прикинуть на себя, ориентироваться, потом перезаказать на сайте, допустим, нужного цвета, нужного размера принта и так далее. Я не буду примерять. больше В общем, по вещам, что могу сказать, то есть постепенно работает компания над развитием линейки. И, то есть цветовой гаммы, также модели самих вещей. Вот, например, если взять эту маечку, то это новая модель. Она чуть-чуть с косыми такими линиями, которая на самом деле, когда одеваешь, она действительно делает тебя так визуально меньше. Есть, небольшой финт такой, но тем не менее работает. Короче, еще такая фишка, как и на сайте у нас. Вы получаете карточку вот такую при покупке любой вещи. Также набор браслетиков, стекерованоклеечек, которые можете прилепить кому-то на лоб своему другу, чтобы он знал, что у рот задримывается, либо просто себе куда-нибудь на на аксессуары, либо на рабочем месте, где вы постоянно находитесь, чтобы условно, как и одежда, и браслетики были вам напоминалочкой, то, что вы к чему-то стремитесь в этой жизни, а не просто проживаете каждый день зря, и, как бы, и все. На этом конец вашей жизни. максимально сейчас. вообще не актуален ну вообще кто остался из атлетов роботли вот здесь из остался азар Паша Дэн азар, Маша. Маша тоже с нами пока что Я надеюсь что дальше тоже она будет с нами и Виталий да. с нами вот. а Маша на по-моему с мой протен да, сотрудничает еще да. а так, такого э, мультисотрудничества как бы Когда это не мешает Одно другому, почему бы нет Пару слов, как попасть можно в компанию Роутос В саму компанию, как попасть, самый верный путь Я думаю, в любую компанию, в любой коллектив Ты можешь попасть Когда ты можешь что-то дать То есть ты у тебя есть скилл какой-то У тебя есть какой-то навык, который ты можешь Применять и этим самым приносить и себе доход, приносить пользу, скорее всего, какую-то людям, и, естественно, пользу компании, то есть, чтобы компания чем-то двигала, какими-то ресурсами, еще чем-то, то есть, какие-то услуги предоставляла и так далее. Если у тебя есть реально какой-то скилл, например, ты, в данном случае это клуб, если ты хороший тренер, у тебя хорошее образование, хорошее понимание, хорошие жизненные принципы, то, в принципе, дорога открыта. Я надеюсь, что мы со временем будем расширяться, клуб будет не один, будет расширяться штат, потому Потому что на данный момент штат практически заполнен. То есть у нас достаточно администраторов, достаточно тренировок, достаточно коллективов по продажам, которые, люди, которые отвечают за контакт с клиентами. То есть у всех, скажем так, есть хорошие свои скиллы. Естественно, люди вот сотрудничают и все в профите, скажем так. Если у тебя какого-то рода сотрудничества в любой сфере, которая не идет типа как это в Стивенакове всем навыков эффективных людей, что отношения не профит-профит, то это неправильное отношение, потому что все должно как бы, приносить и тебе какой-то бонус, и тем, с кем ты сотрудничаешь. Но ни в коем случае, например, не должен быть унижен как-то клиент. Ты как работник не должен унижен. Компания, на которую ты работаешь, тоже никак не должна страдать. От того, что ты работаешь с клиентом, ты получаешь прибыль и клиент. А компания при этом какой-то минус, расход несет, какой-то неоправданный, скажем так. То есть такого не должно быть. Если ты именно так работаешь, то дорога, в принципе, практически везде. Get you out in London. London yeah. yeah. always up to something. Up to, yeah. Something. Might just dip out to Japan. Dip out, dip out. Hit should district just dip to blow some bands. Oh yeah. Yeah. yeah. My movements international. Making tracks that hit in DC like the nationals. Yeah, yeah. Tell them, hold up, you know there ain't no catching you. Get them thoughts up out your head, them thoughts are rational. Whoa. Please do not approach me. That's that shit I said, and don't sleep, that's shit, that's yeah. This That's for all y'all making your shit Ooh. You should know, you should know me yeah. Man, that's my style yeah, yeah. That's the shit that got the people going wild, going wild If they wild. hate, boy, I just I'm kill them with a the smile yeah. miles, Might not see miles. me cause I'm busy for a while, yeah. oh, baby, I'm doing yeah. miles, yeah oh, baby, I'm I'm Man, doing doing that's my style That's, my style, yeah, that's the yeah. shit yeah. that got the people going wild, yeah, wild If yeah. they hate, boy, I just kill them with a the smile yeah, yeah. Me, miles, yeah. yeah. да. Друзья, по поводу э, книг, То есть на самом деле здесь э, ну, действительно есть чем образоваться, потому что если ты хочешь заниматься калистеникой, пожалуйста, по -вейд. тренировочная зона секретные системы там, какие-то еще чего Победить себя, чтобы выжить. Поза один автор, где? Да, это Пол это его, ну, у нас целая серия, видишь, его книг получается. То есть, как бы вот так. И также здесь достаточно много книг по самообразованию, типа Робина Шарма. это офигенная книга. Да то что близко мне вижу отсюда это растяжечка да. также есть даже такая книжечка это Елена Уайт, великая борьба это духовная литература то есть если вы развиваетесь интеллектуально физически скорее всего вы в духовной части тоже приобщаетесь поэтому есть практически все также есть я знаю здесь книги по управлению временем вот есть у нас Машкина, девятый класс литература. Если вы хотите в школу вернуться, тоже можете вернуться. Питанская <свят> тоже. Да. <Чай>? Чаёвочек есть? Чаёвочек есть. Мы думаем, где чаёвочек. Даже чаёвочек стоит, <свят> да? Покажи эту прелесть. Да, офигенный. Книг. Это прям, я не знаю, чья это книга, может, кто-то забыл, но это прям какое-то коллекционное издание. Вот, ну, я думаю, никто не против если ты возьмешь его, почитаешь. Вот. Также одним из классных моментов есть, что мы можем аксессуары, допустим, рюкзачки, мы можем взять вот так поделать. 48 да. Ну, 48 кг кто-то тебе даст здесь накинуть на самом деле. Вот, потому что ну, можно и голову сломать, сброну голову, скажем так. То есть, все это можно посмотреть, потрогать, работает не работает, как работает, что внутри, как наклеено, как пришито, как склеено. И также можно получить скидочку. Вот, да. Это эксклюзив. Да, скидочка только здесь, потому что как бы идет не виртуальный расчет. Здесь у нас, если за наличные денежки, можно. Также пройдемся, если ты потренировался, ты такой на пампе весь голодный, можешь присесть, покушать, все, что есть в баре, либо батончики, но я не знаю. Кому-то батончики, кому-то готовая еда, придется по вкусу. Здесь у нас Грофуд это тренера Сусо, я думаю, вы знаете такого кренделя. Вот также есть еще другая еда, которую можно свободно приобрести, присесть, свободно расслабившись за книжечкой, либо приятным общением с коллективом, с друзьями, либо с какими-то другими ребятами, которых здесь встретятся, просто пообщаться, как-то обменяться какой-то информацией, какими-то мыслями, что-то новое для себя узнать, какие-то новые знакомства. Большая, скажем, вот я для себя как бы понимаю, что у нас здесь такая небольшая кузница контента, что это я представляю под этим? Что ты можешь познакомиться с кем-то. Здесь очень много людей познакомились и делали совместный какой-то контент. Из-за этого их, по сути, какие-то социальные медиа профили начали... Развиваться, взрываться, так само Димончик тоже у нас здесь развивается, ну, вот, да. поднимается, поэтому здесь в этом плане очень интересно и на самом деле очень много знакомств таких прям интересных здесь происходит, лично у меня, к примеру, так точно. Ну, то есть я много людей с разных регионов увидел, узнал, которые приезжали либо... Просто в гости либо сюда переехали, уже есть парни, которые прям переехали в Москву, вот недавно учиться, допустим, попереезжали. Очень интересно общаться с людьми, как бы узнавать какие-то другие регионы, другие мысли. Даже менталитет у людей другой. Например, я ну, с другой стороны, я из Украины, в России. То есть Мне здесь интересно чуть-чуть по-другому все. как бы. Вот. И это такой обмен дает тебе больше, шире представление о картине мира, по сути. Вот, то есть ты лучше понимаешь, в принципе, этот мир. Хочешь подняться, приезжаешь домой, да? Красиво. вы находитесь в программе Мире Животных Какая-то не та программа Ладно. Плохо пошутил, выключай камеру Смотрите, здесь у нас находится помост типа Для становой тяги так И так далее тому подобное Но раньше ее здесь не было Здесь раньше у нас стояла вот эта вот машина жим-платформа для ног Она раньше стояла здесь Потом по неким причинам ее переместили туда А здесь поставили Платформу для становой тяги Можно прыгать и все нормально Шум нет, вниз у нас просто находится парковка, там такие крутые тачки типа, чтобы потолок не ломался и пол тоже не рушится, ну это одно и то же, грубо говоря, и дабы машины не портить Здесь у нас грифы, здесь 10 килограмм, 20 килограмм, 20, Это весит 7,5, ребят. половиной не знал, что это есть. А там разноцветный блинчики, мы впали в радужный мир красный синий желтый злой. ребят специально для всех тех кто говорит что блин пластмассы да. вы как тащивись сейчас победите вы заглядываете я мне кажется сломал его пятерка брат ровно 5 килограмм пятерочки. 10 килограмм десяточку Это 2,5 вроде бы, вот так, Опа. ладно, 2,4, каким-то образом. Давай, выключай, скинь. это у нас 0,5, вот. буквально тем летом была заруба между Пашей Папичем и Дмитрием Кузнецовым на год здесь. ¡No, no, no! are now yeah. tuned in yeah, to a DJ yeah, yeah. period mixtape. Yeah, tape. came for not down. I am not here for Roll, forget blowing up, me as a blow, right. track bang, have fun with Goin' yeah. dumb like a blind chick. Yeah. Thank God, cause I could've been yeah. locked up, either side up. Yeah. Uh, pull up on you with the crack blow. Yeah. Let it dry, then chop up. Yeah. Get it off, then I make more. Yeah. On the stove with an eighth room. From the truth, still slept on. Buried yeah. buns, taking steroids. Yeah. Make hits till I'm on top. Yeah. Ten toes like tube sock. Yeah. Back against the wall, yeah. gotta hold it down. Yeah. Boy on flying need a helipad. Yeah. Taking trips to excited places, yeah. buying things that I never had. Yeah. Can't trust these actors. Nah up like backflips watch mama struggle just yeah, make me tougher right. got the type of flow to send the world into hysteria new uh. perspective lady i be dripping like a jerry curl my boss like this girl uh. face no can't see straight nah. alabama out to california uh. hand wide to the peak state yeah. do it big i'm a Good bad boy. boy 95 with a coochie sweater nah. steal a green straight up out that dungeon fan uh. i can hear the whisper god telling me to keep spinning mama telling me she proud of me yeah. my daughter say she want more toys my baby boy he Need more clothes, right. got no time for this lollygag. Uh -huh. Tai Chi while I'm chopping blades. Uh -huh. West Snipes, texting haters, shaving paint like milkshake. Uh -huh. Straight up out the gun, yeah, right. straight up out the south, yeah, right. straight up out the woods, yeah, right. straight up in your mouth, straight up in your crib. This is off the top. Off the top. Me and DJ Howard, we gon' make, we it, it, raw. make it, yeah, it raw. Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. two. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah New perspective, yeah, yeah, man. Yeah, I ain't got no stylus. You know what I'm saying? I just show up the marshals and pick yeah, it out. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey yo, but why we talking about stylus, man, you know. Yeah, yeah. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire.